Класснейший коттеджный поселок, просто от которого у меня текут слюнки. Раз, два, три, четыре. И, конечно же, сумасшедшая видовая характеристика прямо с территории дома. Конечно же, самая главная фишка – это то, что они идут у нас с ремонтом, с мебелью, с техникой. Вот так вот он переливается, здесь вы плаваете с подсветкой, с противотоком, подогреваемый круглогодичный. Обалдеть, уже у вас стройная мебель, техника, кухня, готовка. Хорошая техника, как... успокойся огромнейший прекраснейший привет дорогие друзья из города сочи мы находимся в хосте если быть конкретнее а если что хоста это что правильно это город сочи я нахожусь в хосте хочу сегодня показать вам класснейший коттеджный поселок просто от которого у меня текут слюньки сейчас я вам покажу у вас тоже потекут поэтому приготовьтесь смотрим сразу вид на море у нас здесь просто вот как говорится с... Любой точки, как говорится, с любой точки у нас есть вид на море. А что нас ждет, дорогие друзья? Сейчас вы это увидите. Нас ждут прекрасный кот ждет прекрасный коттеджный поселок, где у нас продаются дома с ремонтом, с мебелью, с техникой под ключ. И мы вот здесь, дорогие друзья, при входе в наш коттеджный поселок, подъезжаем, кнопочку нажимаем, ворота открываются, здесь сидит охранник, который блюдит, чтобы здесь не заходили, не нарушали, не баловались. Сейчас мы даже, возможно, зайдем сюда, если здесь открыто. Ага, не получается. Так, кнопочку закрыли, ворота закрылись. Охранник еще и не присел сюда, чуть позже будет здесь охранник, смотрим внимательно. Вот такой вот первый домик. Всего на территории коттеджного поселка 4 домика. Раз, два, три, четыре. И, конечно же, сумасшедшая видовая характеристика прямо с территории дома большая территория прекрасная концепция просто посмотрите какой-то замечательный внешний вид какой-то почему я его так называю ну назовем его европейский у нас все любят косить под европу поэтому назовем это европейский и наверху мы видим прекрасный там лес просто у нас со всех сторон лес лесной лес тут лес там в общем красота мы на границе леса в хосте Смотрим, здесь есть у нас внутренняя Своя территория для парковки Скажем, назовем это Парковка мест общего пользования Вот вы заехали, вот тут тык -тык -тык, Видите навесик у этого дома У того дома там вот парковки полно Здесь как минимум два парковочных места Вот там еще можно припарковаться Вот она наша дополнительная территория Ну и конечно, как говорится, домик 1, два, три И четвертый у нас ниже Площади от 200 квадратных метров до 400 С парковкой проблем нет Домики построены из данной, сделки регистрируются в в Росреестре по договору купли-продажи И, конечно же, самая главная Фишка, это то, что Они идут у нас с ремонтом с мебелью, с техникой, упакованные дома. Просто, как говорится, заходи живее, кайфуй, не благодари. Смотрим с другого ракурса, дорогие мои, сверху или снизу, не суть важно. Видите, у нас тут у нас получается в несколько ярусов, там у нас тоже получается в несколько ярусов. Все на сваях, все капитально, все безопасно, и я сейчас предлагаю... Пойди внутрь зайти. Здесь домики просто, ну, не знаю, как их назвать. Бизнесом даже не назвать. А назвать бы их, наверное, элитка. По причине того, да хотя бы даже по той причине, что вот элементарно, вот нам, чтобы вот не подниматься, да, на один этаж и попасть на территорию нашего дома, нам можно воспользоваться лифтом. Лифт, подходите, нажимаете кнопочку, он, правда, еще не запущен. Пик-пик-пик-пик-пик. И поэтому я не поленюсь, поднимусь вот так пешком. Поднимаюсь. Подсветка по всему периметру. То есть, вообще весь комплекс он подсвечивается красиво. И завораживает. Завораживающий коттеджный поселок. Это у нас лифт с панорамным остеклением. Поднимаемся. Какой дом нам посмотреть? Какой нам посмотреть? Какой нам посмотреть? Ну, давайте. Вот смотрите. Вот я поднялся. Из лифта вышел. Вот лифт. Здесь у нас чисто так просто чтобы попасть в сам дом так, ну давайте, наверное, вот бегло внешне, вот посмотрим этот дом идем, у каждого дома есть огромные террасы, ну и конечно же вот такой видон, дом. Вид дом вообще сумасшедший, умопомрачительный видовые квартиры квартиры, блин, дома, смотрите какая красота, и конечно же у каждого дома имеется бассейн, вот так вот выглядит сам дом, если, как говорится, поближе это у нас такая вот микро-небольшая терраса так, вот тут как спускаться ступенька должна быть, идем сюда Бассейн инфинити, господа Видите, да, переливной Ур-мур-мур, вот так вот он переливается Здесь вы плаваете с подсветкой, с противотоком Подогреваемый, круглогодичный Обойдем сам дом Да, обойдем в какой же дом зайдем? Я не знаю. Давай вначале вот так пройдем. Технология строительства. Монолитный каркас с блочным заполнением. И у нас, конечно же, идеальные премиальные элементы по отделочным материалам. Используются при строительстве дома. Это, конечно же, смотрите, специальное дерево, которое у нас... В общем, специальное такое, знаете, износостойкое, которое не коробится и которое обработанное. Там лиственница какая-то. Также у нас везде керамогранит, брусчатка. Видим, что фасад у нас сделан из специального... Какой-то камень, блоки под кондиционера у нас вот в такие вот ящички заперты и с обратной стороны у нас тоже имеется вот такая вот территория и терраса, территория вот она, терраса вот она, вот еще у нас дополнительная территория, которую можно сделать мангальную зону. Здесь у нас небольшая опорная стена, на которой у нас везде в юнок, в общем тоже красота. Идемте далее сюда, гуляем по территории. С обратной стороны у нас снова еще один выход. Так, короче, что я этот домик облизовывает, да? Нам, наверное, бы да? по нему пройтись или по тому, по какому пройтись? Блин. Этот домик у нас площадью, именно вот этот вот, сейчас две секундочки скажу, этот площадь 284 квадратных метра. Так, пойдем, я другой покажу. Вон тот, наверное, получше будет мне. Так. Кажется. Да, вот этот пойдем. Давайте-ка вот его обойдем и в него зайдем. А потом еще один ниже посмотрим. Идем, идем, идем, идем. идем, Вот такая территория. Вот любой домик, пожалуйста, продается. Хоть этот, хоть тот. Видите, террасочки в принципе. У разных домиков разная концепция. У каждого домика, видите, вот такие вот террасочки. Вот здесь у нас, видите, террасочка. Здесь у нас еще дополнительный земельный участок. Цена у этого домика весьма доступная для вас, дорогие друзья. Здесь у нас вот такой вот бассейн. Но здесь бассейн у нас, видите, с вот таким вот панорамным прямым купаться, когда можно купаться видом на море. Вид на море и вот у нас переливчик. Терраска. О, здесь террасы больше получается. И давайте-ка я вот так вот обойду сам дом. Ну, наверное, смотреть будем вот тот. Да? Или нет? Или вот этот. Давайте вот этот. Вот этот. Не поленюсь. Зайду в этот, хотя вон тот тоже очень интересен. Заходим. Заходим, где у нас входная группа все-таки. Как, блин, хожу вокруг кругами. Так, закрыть дверь. Надо за собой. Опа. От нашего лифта, чтобы никто к нам не приперся. Вот эти вот, когда... Деревья вырастут, будет очень круто. Так, где вход-то? Где вход-то? Заходим. Ну, скажем так, что это вход, да. Ух, а тут тепло. А тут тепло. Вот мы внутри разуваемся. Так, света. Есть света. Ништяк, да. Смотрите, как сделана стена. Ох, классно. Классно оформлено. Естественно, системейшн умный дом. Тут все у нас сделано, выделено. И сразу же у нас квотельная. Котельная у нас здесь, видим, что газ, газовый котел, стиральную машинку даже вам сделали, высоченные потолки, что-то порядка 2, каких 2, 3 с хреном. И вот мы в коридоре, в коридоре включаем свет, я показываю вам небольшой щуплый дом. Так, шкафы, что у нас здесь далее? О, санузел, первый санузел, все как положено упакованный, видим, мы проходим, вот видите, как... Пик-пик, так надо выключить, тут вам свет блынкает, наверное, не очень хорошо видно, да? Тоже блынкает, да блин, эти все современные лампочки, они как-то себя странно ведут. И сразу же, что мы видим? Огроменный просто зал. Так, вот тут свет не удержусь, ключу. Блин, тоже блынкает, да? О, вот так лучше. Зал. Сумасшедший, огромный большой зал, кухня-зал. Вот мы гуляем по нему. Смотрите, обалдеть, уже у вас встроенная мебель, техника, кухня, готовка, да. Коммуникации у нас здесь все центральные, дорогие друзья. И, конечно же, хорошая техника. Хорошая техника, как... Все, успокойся. Что это она? С3. Короче, я не знаю, что произошло. Я же ее не включил. Да, я ее просто открыть. Короче, она еще не включена, да. А то я сейчас нафигарю. Короче, тут посудомойка. Естественно, выход на терраску. Вот он наш выход. Выходим. Птички поют. И выход в басику. Ну, в басику мы не пойдем. Нафиг надо, как говорится. Далее. Смотрим. Подсветочка. Направлятельные у нас всякие штуки-дрюки. Вот это как работает. Ой. Да, она автоматическая, Кнопочка нажимаете, она... И, конечно же, виды. Виды, виды, виды, виды. Виды, чтобы понять, надо сесть вот сюда на подолокотник. И посмотреть вдаль. Нет, а лучше всего выйти вот сюда. На нашу террасу. Сразу становится все понятно. Вид на море отовсюду и везде. Стеклопакеты у нас. Не понял я фирму стеклопакетов. Телевизор. И вот здесь что у нас еще интересно. Ну, в общем, по кухне все понятно. Большое множество шкафов. Сразу же на первом этаже у нас лестница. Вот такая вот стеклянная, как говорится, перилка. И сразу же комната номер один. Комната номер один со встроенными шкафами. Классная мебель. Свет, что тут у нас загорается Да, вот так и загорается Там будет телевизор, уже установлен, видите, везде разведен теплый пол, отопление Шкафы классно встроены Интересно, мы сюда сможем попасть? Так Да, нормально Ничего не понял Что это брякает такое? Ничего не до конца понял, короче, видите, какая-то направляющая Я в этих направляющих не очень разбираюсь Ладно, закрываем Нормально Все, уходим отсюда Что тут у нас интересно? Закрывайся давай Пусть такая остается, это не. Вид на море, прямо с кровати. Если что. Вон он вид, я думаю, тут понятно. И своя огромная терраса. Это только у нас из вот этой квартиры. Видите, да? Можно открыть вот так, сидеть здесь на своей террасе, никого не беспокоить. Уходим. Везде качественные, идеальные, отделочные материалы, двери, офигенский ремонт. И выходим в следующую комнату. Это еще какая-то комната. Так, что тут у нас? То же самое, шкафы. Все сделано, все как положено. Уходимся, удаляемся. Так, свет тушим, поднимаемся. Деревянная лестница, металлическая в деревянном обличии, стеклянном облачении. Тоже дополнительно. такие вот большущие алюминиевые стеклопакеты. И, конечно же, прекрасная панорамная панорама. Панорамная панорама! Куда лучше. Так, где мы? О, прекрасно, да? Ладно, свет выключим, он бленкает. Че? Еще что-то. А, подсветочка по полу Ой, извините меня. Вот. Вот смотрите. Я включу. Ух ты! Видали? Вообще интимка. Есть песня любимка, а у нас «Интимка». Ну, в принципе, такая же вот. Еще одна спальня, только сверху. С выходом на балкончик. Чик-чирик-чик-чик-чик-чик. -чик -чик -чик. характеристика. Это наш лифт. Разворачиваемся, возвращаемся обратно. Ну, в принципе, она подобие той же спальни, что внизу. То же самое, как говорится, да? Так, о, здесь без терраски, без балкончика мы видим. Что со светом? Нормально. Нормально, в принципе, хороший вид из окна. Грех жаловаться, шкаф, и все, как говорится, упаковано под ключ. И вот прекрасная видовая характеристика туда наверх. Лес, лесной, природа. А так, уходим отсюда, удаляемся. Санузел. Санузел, санузел. Что так темно в санузле? Там парилка. Что там шумит? Непонятно. Так, Ух, теплый пол работает, ногам прям так тепло стало. И что здесь у нас, как открывается душевая, большущая душевая. Вот это вот что, что за панель? А, ништяк панель, туда все можно брахла накладывать, крыльно на мыльного. Все, удаляемся отсюда, естественно, все работает. У, горячее, горячее, горячее. Теплый пол водяной по всей квартире. Следующее, еще раз разворачиваемся, идем далее сюда. Блин, еще одна санузла. Такие подсветки, так, знаете, блин. Ну, небольшие. А нафига вот здесь, на втором этаже, два санузла? Наверное, рассчитано все это на большую семью, судя по всему, правильно? Так, идем далее. Еще одна комната. То есть, получается, у нас на первом этаже было две полноценных комнаты, отдельных от кухни гостиные Здесь у нас еще Раз, два, два санузла, три. Третья комната на верхнем этаже. И балкончик. Давайте вначале оглядим эту комнату. Там у нас закрыто окно, хотя вид прекрасный даже оттуда. И здесь у нас вот такие вот виды. Виды на море здесь. Виды на море здесь. Выходим на балкон. Как же вы в уважающем себя доме без балкона, без террасы. Прекрасный балкончик и вот такой вот видон. Замечательный. заходим обратно. Алюминиевые стеклопакеты. Дом Элитка. Элитка. Система умный дом. Что вот она регулирует? Я боюсь даже нажимать. Так. Тюк. Включилось, Отключаем. Пошли нафиг отсюда дальше. Нас ждут великие дела. Погнали, дорогие друзья. И четвертая спальня на втором этаже. Они как бы, в принципе, все типовые. Ремонтик хороший. Балкончики кайфовые. И классные видовые характеристики. Тут, я думаю, вы, дорогие друзья, прекрасно все это понимаете. Цена. Вас, большинство из вас, наверное, интересует цена. Этой красоты, этого чуда дома. Цены здесь. Вот 250 тысяч рублей за квадратный метр. Сделки регистрируются в Росреестре, договор купли-продажи, статус индивидуальный жилой дом. Заходи, живи, можно в ипотеку, можно... В рассрочку. Вот, Ну, как вы любите, дорогие друзья. Все как вы любите. Рассрочка, не рассрочка вообще. М -м -м, договоримся, как говорится. Тем более, этот домик, он, э -э, эти домики, можно выбрать любой. Любой. Начиная э -э, от первого, заканчивая четвертым. Их всего четыре. Так, идемте, спустимся. Он тот в нижний, тот в нижний по-своему хорош. Туда идем. Обратите внимание вот на этот дом. Он кажется как одноэтажный, но он... <смех> уходит уровневый низ Давайте в него зайдем Так, чисто бегло по нему пройдем Он площадью получается у нас 400 квадратных метров Заходим ё, -ё. Так жарко здесь внутри, вы даже себе не представляете Так, что-то свет тут Так О, куда вот эта дверь ведет? Вы же знаете, опа-на, котельная Так, уходим нафиг, котельная нам не нужна Здесь будет все закрыто, чтобы никто туда не упал Огромный сразу же сумасшедший зал Зал с вот такими вот окнами балконами, везде балконы, террасы, огромная зона, задействована. Грубо говоря, это кухня. Кушать это гостиная, а я уже еще боюсь ходить туда. Но отсюда у нас есть выход на бассейн, вон он. Но я туда не пойду, просто не хочу пачкать, я и так здесь разулся, здесь везде керамогранит, везде теплый пол, я вот хожу босиком, смотрите, пожалуйста. И вот такой вот видон, видон с наших террас. Реально зачетный дом, там у нас видите, установлена уже техника, все как положено. Идем в следующие комнаты. Еще раз не забываем. Ремонт мебель техника. Упакованные квартиры. Так, здесь еще не доделано. Так, так, так, так, так, так. С выходом на наши террасы. Вот тут террасы. Сейчас спустимся ниже. Там должны быть у нас эти самые земельный участок и еще одна комната да офигенно полноценная вот такая вот комната еще не домобилирована естественно везде балконы огромные террасы спускаемся ниже У меня цель этот дом исследовать сверху вниз потому что он идет согласно уклона так лестница думаю должна меня выдержать еще здесь немножко не доделано все в процессе но здесь работа выполняется так ура мы на минус первом уровне. Домик двухэтажный. Здесь у нас что-то получается. Тут у нас получается раз, два, три, четыре комнаты. И два санузла. Классика жанра. Наверху санузлы, внизу тоже быстро, бегло пробегаемся по комнатам. трем пам пам Ух, ё-моё! Еще один санузел. А это что, гардеробка? Да, это гардеробка. Три санузла здесь у нас получается. Естественно, выходы на балкон, на террасы. Все в подсветочках, еще одна комната большая, полноценная, еще одна большая, полноценная, и здесь у нас еще одна какая-то большая, е сколько санузлов? Раз, два, три, четыре санузла здесь на этаже. Четыре санузла, везде теплые полы. И, естественно, выход на террасу. Здесь я уже не могу не выйти, дорогие друзья. Спускаемся вот сюда вниз, смотрим внимательно. Здесь у нас... К сути, это наши дополнительные какие-то подсобные помещения. Я не могу туда не пройти. Здесь у нас еще какие-то дополнительные подсобные помещения имеются. Что за фили? А, это под бассейн. Ладно. Так, тут закрыто, не пойду. Короче, еще какие-то дополнительные помещения. Минус первых, минус цокольных этажах. Террасы. И вот вниз еще наш земельный участок. Здесь у вас будет какой-то сад. Знаете, там японский сад какой-то. Видите, уже начинается а, облагораживание, ландшафтный дизайн, озеленение. Ну, вниз я не хочу спускаться. Не до этого. Видите, да? Вот он, наш большой участок. Все, это, естественно, с видом на море. Круто, зачетно, обалденно. Финишируем статус. Индивидуальный жилой дом. В каждом доме есть бассейн, сауна. Все под ключ. Ремонт мебель техника. Уже прямо сейчас заходите, живите. Вид на море из каждого домика, даже из бассейна вид на море. Ну и, конечно же, прекрасно сделано, прекрасно оформлено все, дорогие мои друзья. Качественный комплекс для вас хорошо, уступаем, делаем лучшие условия для покупки, есть все формы расчета, все, что пожелаете, в общем, как говорится, дорогие друзья, кому интересно предложение, мой номер 8-918-880-0747, звоните, пишите. Комплекс действительно интересный, домики от 200 до 400 квадратных метров, все упакованные под ключ, заходи, живи, да, и, конечно же, ЮДВ благодаря. Жду вашего звонка, дорогие друзья, увидимся, до скорой встречи, пока!